Ну открылся интернет, да? Мы... Все. У тебя открылся. А как я его семьдесят три напиши. Год, 73, год? Писать, как? Да, год. 156 Ну что, рад всех приветствовать, тех, кто сегодня на вторую встречу да, пришел. <coughs> на первую был полный зал, все на вторую сутки, да. да, все просто думали, вдруг вторая встреча не состоится. Мы лучше на первую придем. Да. Откуда о нас узнали? Дали. Вчера. Не бывает цвет. ничего глупого или там хорошего. Вот Мы вчера раздавали, допустим, на мероприятии, где было тысяча человек, mm -hmm. где был продукт Тайга, презентация, семинары. Вроде бы осознанные люди с деньгами, с проблемами тоже, разные. Мы раздали больше, чем на пляже, ни один человек на пляже. Поэтому судить, мерить с собой весь окружающий мир нет смысла. То есть просто берешь, делаешь. Практика показывает результат. И все. В пятницу больше? больше. Потому что в пятницу не Мы даже не считали, сколько больше зал был полный. Рядом центральный парк. Там люди гуляют. Если бы мы знали, что здесь центральный парк рядом. Нет, знал, что центральный парк рядом. Здесь не, надо, здесь не надо не... раздавать и тут же проводить. Да, да. Прямо там. Ну вот смотрите, то есть мы ту встречу, она. Нам просто нужно как бы ну, двигаться вообще, в принципе. То есть мы и так уже долго в Новосибирске живем тут по делам. И вся детальная информация по пунктикам, что как, мы все зарегистрировали, записали на YouTube. Сейчас я предлагаю вот второе время вот это с вами лично провести, так как у вас людей мало, в индивидуальных вопросах. И для каждого небольшую концепцию, раз-раз-раз, там, ну, там по 20-15 минут на каждого, и концепцию какую-то для вас поведения, что нужно делать, выстроить и все. Поэтому можете начинать. Я Ну, в общем, у меня автокредит. Автокредит я взял, получается, три месяца назад, вот, и так получилось, что, ну, то, что сейчас э, слишком большое, слишком много плачу, 16 500, прям много, прям Изначально, почему, был такой, но я почему-то думал, что все будет нормально, но там получилось того, что страховку они привязали 70 тысяч, потом привязали КАСКО 60 я отдал, ну и, собственно, так прям, я думал, что если первоначально будет больше, соответственно, должно быть меньше, так получилось, что он в итоге 16 500. Вот. Но сейчас я понимаю, что прямо... Ну, нет, и пока нет, все нет, исправно оплачивается. Нет, нет, нет, нет похоже, в принципе. Какая да. разница? Пока все исправно оплачивается, да. да? Да. Ну, первое. То есть заморожишься со страховкой. Потому что если ты перестанешь платить, они принципиально не вернут страховку. Mm -hmm. То есть вернут страховку пакет документов 3000 рублей на сайте, это когда ты пропустил срок 5 дней. В 50 на 50 случаев они по воз, полюбовно возвращают. А то есть, есть, есть не важно, прошло 5 дней или не прошло. Даже они говорят, что в течение 5 дней вы можете только... Самое главное, слышь, что ты говоришь. Они говорят. То есть, это не регулируется законом каким-то, да? а нет. ты говоришь, они говорят. Хорошо, написано в договоре да, об этом. Что главнее, договор или федеральный закон? Ну, да, закон По закону отношение между физическим и юридическим лицом, которые у вас, это защита прав потребителей. Нарушения прав потребителей не имеют сроков давности. В пакете документов все эти статьи, все прописано, все там. Есть три заявления. Которую отправляется. Первая заполняется свои данные, просто номер договора страхового банк. Там все, инструкции видео есть. Заполняешь, отправляешь. 10 дней ждешь, второй документ заполняешь, отправляешь, 10 дней ждешь, третий документ. Ну там заявление, претензия там, и дополнительная претензия. Все это им отписал, ждешь результатов. Вернули страховку, хорошо. Не вернули через суд. То есть у тебя из этого первого функта написания по страховке у тебя будет какая-либо обратная связь, то есть два результата, либо вернут, либо не вернут, но когда они не вернут, они напишут, почему не вернули. И ты вот это, почему они не вернули, а это будет противозаконно, потому что ты же все на законе полагаешься, когда ты им пишешь, почему они должны вернуть, что нет сроков давности, что согласно там, решению Верховного Суда обязаны вернуть, если человек отказался там, и так далее и тому подобное. Там ну, много, то есть сейчас все не будем зачитывать целью экономии времени, потому что на все вот по страховкам там документы, они ну прям разобраны, там инструкции, я не знаю, десятками просто. Как все, что сделать есть. И если они вот этот пункт не выполнили, какие-то отписки прислали незаконные, то придется взять судебный по возврату страховки. Он 250 там на сайте у нас стоит. И там уже пишется предсудебная претензия, в которой говорится, ребята, вы вот это, вот это, вот это не сделали, вот здесь, здесь, здесь нарушили. Я вас последний раз предупреждаю, что я буду обращаться в суд. Ну и все это выписывают. Они, соответственно, опять отписку пишут, формируется иск в суд, прикладывается вся переписка как доказательство, что ты с ними общался договаривался по закону, по любовно, но раз не получилось по закону, поэтому я обращаюсь в суд, чтобы суд их обязал мне вернуть. Ну все, то есть этот принцип. Неважно, хоть ты кредит закрытый, прошло 7 лет после кредита, закон о защите прав потребителя, то есть и нарушение твоих прав потребителя, они не имеют срока в давности. Так же, как не имеет сроков давности реабилитация. Человека уголовно преследовали, незаконно сидел в тюрьме, не имеет срока давности возврат расходов и причиненного ущерба. Это, в вашем это первое, что mm -hmm. нужно сделать. Mm -hmm. Когда вот это все вернешь, можно приступать уже к дальнейшему действиям. Все это время нужно выплачивать. Если ты перестанешь платить, они просто по беспределу не будут тебе ничего платить. Ну, сам предпо, пред, ну, представляешь, что ты им заявил, что все написал, что я все осознаю, что вы меня обманываете, еще мне дайте страховки, но ну, они будут понимать. Тем более, вот существует уже практика как, такая, что... Мы год и 9 месяцев официально везде пишем, уже там больше 5000 человек только зарегистрированы у нас людей на сайте, которые продвигают «Правовед Сибирь». А сотни тысяч людей, которые наблюдают, что-то делают с интернета, с видеоролика выписывают докум с документа и что-то пишут. И у нас в каждом документе подписано, документ подготовлен с правовой группой «Правовед Сибирь» и ссылки на сайт. То есть уже все инстанции знают нас. И когда ты им присылаешь документ в банк, в, банк, в страховую компанию, в нем написано про Сибири, они понимают, что все, тут труба. Ну как бы, просто так все не закончится. А дальше что будет после страховки? После страховки, если вы осознаете, что вы не обязаны платить, что ну как бы к этому давайте чтобы было понимание я повторюсь с, с той встречи предоставлю документы потому что как бы много всего информации много не каждый все пишет видеть самый простой способ когда ликвидировать кредит это когда ваш долг продали третьим лицам коллекторам например самый, самый простой и вам начинают звонить кошмарить что вот мы купили ваш долг туда-сюда Одно дело, когда вам говорят по телефону, в 80 процентах это обман, что ваш долг продан. Для этого приходишь в банк и говоришь, дайте мне справку о наличии и отсутствии задолженности, Те выдают справку. Ноль задолженности, если действительно продан третьим лицам долг. Если справка с долгом, то соответственно те, кто звонят, они ничего не выкупают. то есть это просто вот я работаю, например, да, начальником службы взыскания в банке. И чем мне, лишние деньги, что ли там? Я звоню, представляешь, я коллектор, там. вот на такие-то реквизиты мне загоните деньги, ну и люди там под давлением загоняют, но это уходит мимо кассы. Такие случаи, то есть, тоже ну, имеют место ежедневно быть. Это вот случай, когда в справку выдали с долгом, значит не передали. Если выдали справку, что ты, ты должен ноль, соответственно, ты пишешь заявление в прокуратуру в простой форме с такого-то номера, у меня вымогают деньги неизвестные люди, представляется какая-то фирма, каким-то коллектором туда-сюда, прикладываешь справочку, вот я банку ничего не должен, как бы, ну, это мошенники 100%, возбуждается уголовное дело. По тем номерам перезванивается, проходится проверка. Так, а вот там не привлекут никого к ответственности. Но так как дело уголовное возбуждено, они уже не будут тебе приходить и звонить. Потому что как только дело возбуждено, все. То есть малейшее движение в твою сторону, все, зацапали и посадили. И для понимания, что происходит. Вот я вам расскажу про кредитную карту. И про кредит наличными. Приведу документы людей, которые вот получали и которых мы сопровождаем. Вот человек в декабре, э, 2, э, так, 12, 17 декабря 2016 года кредитную карту получал в Банк. Это весь пакет документов по ее кредит, Все материалы дела. Согласие заемщика. Просто был подписан ей документ. С номером... Договора заканчивается на 135. Счет 408 и заканчивается на 3.4.64. 64 и Просто обращаю внимание, потому что он дальше пересекается, чтобы было понятно, как происходит механика денег. То есть согласие заемщика. И все. На получение ну, кредитной карты. Подписали. Неизвестно кто. То есть просто подписи, все. То есть фамилия, имя, отчество, должность сотрудника не обозначить. Следующий документ ей подсовывают, когда она согласия подписала, ей подсовывают заявление об открытии сберегательного счета. Уже по нумерации это уже 137 договор, а тот был 135. То есть ну, прибавляются цифры в списке. И счет заканчивается на 77. Тоже 408 лицевой. То есть два счета на нее открыты по этим документам лицевую все, один просто обычный счет, другой сберегательный, на который ложится деньги под процент растущий. Это все в условиях здесь оглашено. Дальше ей говорят, вам нужно еще страховку подписать на 120 тысяч, а она заявила, ей нужно полмиллиона денег, 120 тысяч страховки. В итоге 639 тысяч 500 рублей. банку она должна, ну как банк утверждает. То есть полис страхования и вот полис страхования. Дальше идут э, распоряжения клиента о переводе денег. То есть поясняю, что любое действие перевод денежных средств может э, проводиться в бухгалтерском учете только на основании письменного распоряжения. Даже если у вас в договоре написано, что банк может там у вас списать со счета, не невозм... в бухгалтерии регистрируется письменный документ, сопровождающий операцию. Вот это факт подтверждения. Вроде бы, как бы часть сделана здесь законно, ну, в документах по почтобанку. Распоряжение клиента на перевод Дегтярева Оксана Германа пер... прошу перевести по договору 135. Просто обычный счет, который мы смотрели. Номер 408 и заканчивается в 34-64, который к первому договору. То есть не сберегательный, а обычный счет. 500 тысяч рублей. Она просит банк перевести 500 тысяч рублей. Себе же Дегтяревой Оксане Герману только на второй счет на сберегательный. Она сама себе со своего счета одного на другой на сберегательный переводит 500 тысяч рублей. Ей говорят, Ты должна. Это вот документально. То есть 500 тысяч она перевела на пластик. Ну, пластиковую карту. То есть потому что к этому счету привязана пластиковая карта. А где найти 500 тысяч зарабатываемых на своем счете? Мы Банк. еще к этому... Не... Они просто вот есть, да? И она их переводит. То есть я показываю документы, которые вообще есть в материалах дела в банке. Следующее распоряжение, так, дальше переворачиваем. это Дегтярева Оксана Кервина просит перевести 120 тысяч рублей АО Альфа-Банк Москва на страховку. Тоже распоряжение. Страховка. Где же у нас 19,5? Нет ни одного документа, подтверждающего вообще эти деньги. Просто так в суете потерялись. Потратились. Откуда взялись деньги на счете? Это вот первый документ, который вместо согласия заемщика нужно написать вексель. То есть она просто вот ценную бумагу передала с банк, они должны зачислить на счет, они это сделали, не зачислили ей на лицевой счет. Она продала свою бумажку? Не продала, разменяла. Банк выполняет функцию обмена. Доллары принесли вам на рубли, поменяли. Евро принесли вам на кроны, поменяли. Вексель организа... Вот есть организация, допустим, вот ваше юридическое лицо, у меня юридическое лицо. Мы берем друг с другом, допустим, зачем нам? Инкассаторов нанимайте сумки с деньгами друг другу носить. Если у нас, допустим, сделки в миллионы, да, там, у вас кирпичный завод, а у меня ферма там со свиньей, мы друг другу выписываем вексель. Просто покупаем за 180 рублей планки вексельные, простого векселя с защитными знаками. И я как руководитель выписываюсь по договору такому-то, рассчитываюсь векселем таким-то. Обязуюсь его наполнить, когда вы мне его, ну, в любой момент, когда вам понадобится наличка, вы можете мне вернуть, я вам отдам наличку. И крупные фирмы, они с этих сделок не платят ни налоги, ни в банках это нигде не отражается, они заведение бухгалтерского э, счета за наличку, за зачисление денег не платят банкам процент. это умные люди. Они векселями рассчитываются друг с другом, им не нужны рубли. А когда у нас холдинг, кирпичный завод, есть ферма, там, еще кто-то, и мы друг с другом помогаем кому-то, что-то строим, объекты, рассчитываемся, допустим, у меня мясо есть, я там мясо вам предоставил, там, вы на заводе там, людям выдали да, там, мясом и так далее. То есть как, как, как потребительское общество работает, вексельная система. И на самом деле, если... Используя сегодняшние цифровые технологии автоматизации производства, нам достаточно просто фекселями общаться. И не нужны никакие деньги, не нужны никакие кредиты. Все. Просто, допустим, с фекселем в магазин ты не пойдешь за климат, да, поэтому как, вот такая система есть, ты можешь там прийти, его разменять, прийти. а потом Креп... просто с тебя еще привыкать. Что ты Николай хотел? Да, я хотел показать, что... Вот, для примера, тут меня попросили на почтобанк скачать выписку из единого госреестра. Чем имеет вообще заниматься эта организация, на что есть лицензии. Так вот, есть лицензии, три лицензии есть, мы видим всего у них, но ни в одной лицензии мы не видим слово кредит, кредитные договора, выдача кредитов. Вот у них как раз вот эта вот функция, про которую говорил Владимир, функция привлечение во вклады денежных средств, работать со вкладами, то есть чем, то есть а, слово кредитный договор вообще не может возникнуть никак, ни в каких документах на основании вот этих лицензий. То есть все финансовые операции они лицензируются банковские, но вы не увидите ни одного слова кредитный. То есть это и вот так вот написано любой банк можем открыть сейчас с налоговой инспекцией прямо. Ничего у людей не проваливается Смотрите. понимание о да, том, что человек есть источник власти и человек есть источник денег. Но, прошу заметить, если в обществе не будет людей, банковская система будет существовать? Нет. Почему? Потому что банки сами не печатают деньги. Вы видели билеты Сбербанка, билеты ВТБ банка, билеты Почта банка? Деньги в этих банках видели? Я нет. А вот объяснить, что мы создаем деньги. Вот, допустим, вы мне, мы договоримся, что вы мне займете 5000 рублей. Я вот на этом белом листке бумаги напишу правильную расписку. Правильно. То есть укажу дату, место составления, фамилия, имя отчество, дату рождения, паспортные данные, место проживания и вашу сторону, две стороны запишу. Поставлю роспись, число, подпись, расшифровку. И это будет уже ценная бумага стоимостью 5000 рублей. Я ее сам создал. И вы ее принимаете в оплату. Мне даете 5000 рублей. Мы просто обменялись равноценными бумагами по стоимости. Это к тому, что мы сами создаем деньги. <coughs> Читайте законодательство Центрального банка. Там четко написано, <coughs> что Сбербанк. Не имеет собственных средств, но он получает билеты центрального банка под залог кредитных договоров либо векселей физических или юридических лиц. Да, то есть они под залог наших кредитных договоров берут деньги. Да, но по какому принципу? Чтобы Сбербанку получить 1 миллион рублей на корсчет Используется метод частичного резервирования. То есть ему нужно предоставить под вот эту сумму, взятую в ЦБ, то есть Центральный банк, Сбербанку или любому другому банку, передает миллион по частичному резервированию в залог под кредитный договор, либо вексель, всего лишь Две формы документов в законодательстве Центрального банка прописаны. И сумма составляет залога 5%. То есть ему нужно всего лишь предоставить кредитный договор на 50 тысяч рублей, и он получает 1 миллион. И 4,25%. Нет, сейчас 5%. он меняется каждый квартал. Меняется. Сейчас 5% частичная резервированная ставка. Вот так вот происходит умножение денег. И чтобы вы не претендовали на прибыль, которую банк с миллиона, вы же инвестором выступаете. То есть он не может получить деньги, пока вы ему не принесете кредитный договор. Как только вы его принесли, они его в ЦБ отправляют. Сейчас вот раньше, допустим 15 лет назад, может кто помнит, если брал суды, да? называлась Суда, Ну сейчас некоторые по старинке называют, то я четко помню. Сдаешь документы на суду и ждешь неделю, пока рассмотрится, пока деньги выдадут и так далее. Почему это происходило? Потому что не было доступно так интернет, сканирование, отправка документов, автоматизация производства. Поэтому кредитные договора велись, везлись в ЦБ, проверялся человек, там выдавалось, везлись деньги и только потом вам давали. Сейчас проверят, чтобы запись у нас не слетала, все идет. Сейчас все просто, вы кредитный договор подали, его сразу сканируют, и он уже в ЦБ скан, а потом уже его подвозят как материальную составляющую. Все, вот так вот умножаются деньги. И вы имеете право претендовать на прибыль, как инвестор. Но чтобы вам не досуг было об этом знать, думать, вам сразу же говорят, вы должны И должны бабки возвращать те, которые вам разменяли. Это все равно, что вы придете 100 долларов, поменяете на рубли, и потом вам нужно будет назад вернуть рубли. Но самое интересное, что человек, есть люди, которые выплатили кредит, ну как вот смотрите, я же вам когда 5000 тысяч возвращаю, вы же мне расписку возвращаете? Ну, ну, тогда я 5000 не возвращаю, если вы вытеряете за список. Ну, то есть, возвращается, происходит обратный обмен, размен денежных обязательств. Так вот, люди писали заявление, обращение, жалобы, что я выплатил, верните мне кредитный договор, а ему не возвращают, ну, ладно, не объясняя да, причин. Должен, да. А почему? Да потому что ваша долговая расписка, она участвует в куче, в куче операций. Продолжает работать с позиции договор. Мы не один договор подписываем Бывает в трех, четырех пузглядах. Вот, совершенно, совершенно верно. верно. Вот. Там, там написано, в конце договор составлен, двух Вот еще вот одно доказательство в виде получения наличными в Урал Здесь мы видим, если в прошлом случае у нас было Подписано. соглашение, согласие заемщика, бумага просто. Ее называют по-разному. Важное наполнение что в ней присутствует. То есть расписку тоже можно назвать хоть как-то. Заявление, анкета. А, это об открытии счета. Предложение о заключении кредитного договора. Просто предложение. Полтора миллиона рублей. Все, человек предложил 30 января 2017 года Урал Уралсибанк. Все подписано. Также одно, один листочек. Все, ему распечатали график платежей на 7 лет по 34 600. И что же мы видим дальше? То есть все, предложение подписано, все, дальше что происходит? Пишется, приходный кассовый ордер, приход денег происходит при передаче вот этого распоряжения, ой, предложения в банк, фиксируется в кассе документ. Приходный кассовый ордер в банк от Ложкиной Алены Олеговны, кто принес сумму, какая сумма, миллион четыреста восемьдесят пять тысяч, получатель внесенных денег на Алена Олеговна, она, она сама себе, себе она пол положила эту ценную бумагу на счет, но только почему-то зачислили Миллион четыреста восемьдесят пять, пятнадцать тысяч комиссию сажаем. На нее нету тоже документов на эту комиссию. Просто так решили, что столько хватит. Наверное, деньги, дали просто себе оставили. Ну, конечно. Да, просто вот расходник стоит 15 тысяч, саму не И потом она получается этого расчетного счета, чуть позже, Расходный кассовый ордер снимается со своего счета, с этого уже на который ложила выдать ложки на Алене и Олеговне. Миллион четыреста восемьдесят пять. Все. Вот документально, с их синими печатями, все там, кассир, роспись, все как надо. Вот так вот, мнимые, кредитные... Несовершенство, как-то они это, упустили. Нет, оформляют, неправильно. Hmm. А а они как да, у, у них, них нет лицензии, они не могут никак оформить, никаких кредитов нету нет, да. вообще. А вот так, это но. только можно надпись, можно вот да. оформить, да. да. Может быть, вот так нам да. Они оформляют да. как тоже нет М -м. Хотите сейчас? Ну, с кредитами понятно, страховка так. если это, допустим, маска, кредит, ипотека там же страхуется самое. С ипотекой есть разница. по страхов... Я сейчас не назову закон, в документах о страховке они там есть. Ну, по номеру просто не назову. Там есть такой момент, что страхует собственник свое имущество. А документы получаются на тебя. Когда ты ипотеку оформляешь, ты собственник. Просто ты отдаешь залог банку. Нет, ты всего лишь залогодержатель. А ты собственник по документу, за свидетельство на твое имя, что квартира тебе принадлежит или дом или земельный участок. И, соответственно, по ипотеке ты страхуешь сам как бы свое жилье. Поэтому там вернуть страховку невозможно. Ее, то есть можно вернуть в течение пяти дней. Если она навязана, то да. А вот когда вот. У него, ну, это в автокредите может и не быть, но это тоже надо в этот момент смотреть, но именно я знаю точно это с ипотеками, с автокредитами там он так же, как наличные страхуется. Ну, потому что я еще не встречал случаев с автокредитами, чтобы он был иначе, но точно знаю с ипотеками, что сам собственник страхует… Ты его желание. Да, он жилье страхует, потому что там в страховом законодательстве есть что только недвижимое имущество. за тысячу застраховать можно за двадцать ну, а то есть ты страху, сам, выбираешь. сам выбираешь. Банк? Не, я говорю, по закону сам должен выбирать. Потому что это услуга. Хочу страхуюсь, хочу там меньше страхуюсь, хочу вообще не страхуюсь. Но понятно, что банк подводит под это, используя человека, что он как бы вот на тебе замок, давай наши условия соблюдай. Понятно, что это мошенничество. Но просто с ипотеками именно там документально невозможно доказать, что это не если во всех остальных случаях возможно... А автокредит тоже... Нет, автокредит там тоже все легко со страховкой. Это только именно ипотека. Не, там Есть просто э, это, судебные решения, в которых разъяснения идут по страхованию, что недвижимое имущество страхуется самим собственником. И там, ну, то есть если есть документ, что ты сам застраховал, то все уже, ну, как бы твое, твой выбор. Там нет, а он, как назад не откатить. Полису не выдавали никогда, значит. Ты... Ну это теперь только в суд идти, а. через суд это все доказывать. Ты же свой страховой полис страховом полисе не получал. Ну. Это страховка, это страховая компания. Да, да, да, да. А Казка можно не платить? Может. Что... Там просто написано, то есть что там, что там, даем, что что он обязан выплачивать написано, или Написано. Но нет Опять ссылки написано. на закон, да. который это регулирует. А раз нет закона, регулирующего этот момент, это просто навязывание своих желаний и условий. Да, да, вот смотрим, лицензии Сбербанка. Ну, смотри, смотрите, выше есть сведения об основном виде деятельности. Это... Да, да, да. А теперь смотрим лицензии. Ну, пользования участками нет, а пока еще мы Ничего похожего. Но это, нет, это вот видите, место действия, это лицензия, но указано конкретное место, это северо-ростовский какой-то участок, это конкретное место. Вот, следующая лицензия у нас, да, разработка, производство шифровальных, это связанное с компьютерами, да, с информационным, ну, Печатные машинки, там да, сканеры, пока... кассовые аппараты, и то же, и мотив. то... А, ну, ну здесь, да, у меня, у меня лицензии. А вы этим И, что да. хотите сказать, что он незаконно не имеет права стрелять, потому что. Не имеет право, право кредитовать. А есть закон, что должна быть лицензия? Да. да. Есть да, такой закон, что вот должна... Нет, а на должна быть да, лицензия? Нет, ну Есть список видов деятельности, да, которые да. подлежат лицензированию. Да, кредитование входит да? Кредитование знаю, вообще понятия не такого, существует в Но, а кредит, Но кредит, раз они подтверждают, существует. что они дают кредит, а то на каких основаниях на они бы это делают вы к тому, что в можно... Мы ведем... Я вам доказываю того, что кредита не существует в природе Доказываем, документально. бухгалтерии банка происходит. Вот Обязательства это... да. наши в любом случае остаются с банком. А почему с... Вы... С Я напрямую? показываю, почему, когда что вы происходит. Так, ты вкладчик, ты делаешь вклад. Ага. Ты не берешь деньги, ты делаешь вклад а в а банк. Ты имеешь право на прибыль. Да. Ты создала ценную бумагу, наполнила ее своим физическим телом, оно сколько-то стоит, почки, печень и так далее. Образование, интеллектуальная собственность указана в кредитном договоре, справка о доходах и так далее. Ты наполнила. Но самое интересное, что происходит, когда тебе выдали билеты, тебе же даже не деньги выдали. А в договоре написано, тебе дали деньги. А те выдали билеты. Ну, посмотри на купюры. Когда, вы, когда человек выплатил кредит, почему он обратно не забирает свою долговую расписку? Не отдает. Вы, вы выплачивали кредит, вы забирали договор? Потому обратно? что ему никто не говорил, что это долговая расписка. Вы говорили ему всегда, что это Она долговая. А надо и потом идти. Не отдадут. А вот вам Владимир показал, по какой причине они вам не смогут отдать. Он Нет, находится он в, в виде залога в центральном берегу. банке. Копия договора, она просто стоит пять. А при чем тут копия? Копия Нет. договора, это же просто копия. Читайте закон о предоставлении информации должностными лицами, юридическими лицами. Все, что связано с вами взаимоотношениях с юридическим лицом, безоплатно. Вы а забираете тысяч копию расписки, если вы брали деньги под расписку, и вам отдают, вы отдаете деньги, но забираете копию расписки. Оригинал у него остается. Он вам вчера копию дал. человек это, если между людьми. Вас это устроит. Копию устроит. У него останется оригинал вашей расписки. В любое время. Вот вы правильно говорите. Некоторые, некоторые так и делали. Да. Когда бан, бан, банки, например, они не могут предъявить по указанным причинам договора нигде, ни в судах, нигде оригинал договоров. В суде делайте запрос, требования оригинала документов, да, потому что производство в суде можно воз, возбудить только на основании оригинала. Да. И то. Есть люди, которые говорят, мы, мы не предоставляли оригинал. Ну, как это происходит? То есть, допустим, у вас кредит на 100 тысяч, у вас судебный процесс. Банк, ну, вернее, наоборот, на маленькие даже суммы, оно, ну, как бы не, ну, никто не заморачивается маленькими суммами. То есть, там все наказано. допустим, пару миллионов, ипотека. И банку уже нужно как бы подстраховаться, чтобы перед судом не выглядеть проигранным. Они что делают, то есть подбирают под тебя такого же в системе Сбербанка, например, человека, которого, которому вот прям завтра дают ипотеку, на, ну, с этим вексом. Ну, как, допустим, на твои 50 тысяч… Есть, да, это не об этом. Вот смотри, допустим, под 50 тысяч рублей они получили миллион, в стороны до… Договор, Соответственно, да. на 950 тысяч они могут выдавать еще займы без кредитных договоров, ну как бы без обеспечения, потому что у них есть эти деньги. Свои личные деньги. Да. Личные да. И не вот не они, купить? допустим, такому человеку да, да, на личные деньги, да. как в кавычках личные а деньги, выдали да, ипотеку да. по такой же сумме, что и у тебя ипотека, да, а ты да, с ними да. судишься. И они в центральный банк да, да, да, делают да. подмену. То есть они приносят... Вот этот кредитный договор новый, его ложат, а в центральном банке забирают твой, и в суд привозят оригинал. Такое тоже есть, имеет место быть очень редко, потому что там, ну, очень надо иметь, там, самому банкиру очень большие связи, сам ФЦБ, чтобы это пропитать. Но, приходим к чему, что? Первое. Подписание кредитного договора. Не говорит о том, что он правомочен Правомочен Он может быть правомочен лишь в одном случае Когда две стороны выполнили все пункты договора друг перед другом А тут какой смысл? Вот я вам показывал, да? Кредитная карта, кредит наличными Покажите мне передачу денежных денег от банка к вам ее нет, документально не могут. Банк не может... Под... Вот в кредитном договоре пишут, что он, банк обязуется в течение трех дней перечислить на ваш счет деньги. Правильно? Написано же так, в кредитном договоре. Документы о перечислении денег на ваш счет. То есть любой, у любого банка открыт корс счет. У вас лицевой счет. Корс-счет начинается на 301, у вас лицевой счет начинается на 408, либо там на 422. Ну, это, ну, есть определенные там, несколько там, категорий. Как бы этот накопительный, тот э, просто лицевой. <клых> Соответственно, какие операции происходят, если представим, что банк имеет лицензию, все, законно вам выдал деньги. Какие происходят действия? Это вот второй пункт, да, какие действия? Управляющий банка, который имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица. Это вот я говорю, Николай, покажи, кто имеет право действовать от Сбербанка. На все Сбербанки одна выписка. Да, может, софт -банк. Софт -банк. давайте сейчас это досмотрим. Так вот, сведения. Я могу сказать, Сбербанке. Ну пока еще Софтуман. Только Написано. остальных -то должна быть. Да, имеющим право действовать без доверенности, Когда начинаешь читать и понимать. Как написано, тогда Нет. очень все просто Нет, получается. Ни у кого. А не то, что тебе показалось, Нет, или то, доверенность а, Если -то доверенность показалось. есть у человека, вот подписывает операционистом, ну, специалист по кредитам с вами договор, должно быть указано специалист должность, действующий на основании доверенности, номер, дата доверенности, фамилия, имя, отчество, полностью его роспись. Управляющий Кредиты банк. Очень много лет, а только сейчас вот это все открывается, и нет каких-то положительных. Как нет? Есть они? Все есть. И я не слышала. Все бывает первый раз. Нет, страховки я слышала. Ну, мы почти два года вот, вот это все вещаем. Ну, вот а вот этот возврат... Для этого надо сходить на пляж, получить листовку и попасть сюда. Пляж это вообще... Отличное дело, мы у вас. Управляющий банка выписывает распоряжение бухгалтеру, главному бухгалтеру, о перечислении. Вот мы распоряжение разбирали. Распоряжение. Кто кому перечисляет? Пунктиками все заполнено. Управляющий банка распоряжение бухгалтеру. Ставит роспись свою. Бухгалтер ставит роспись. Бухгалтер на основании распоряжения управляющего формирует следующий документ. Расходный кассовый ордер. В котором в расходном кассовом ордере от кого? Банк. Счет с которого происходит перевод, вот этот. Кому? Клиент. Счет, фамилия, имя, отчество вот этого клиент Перечисляется сумма. Это расход на кассовый орден. Заполняется, письменный, подписывается. Передается кассиру на исполнение. Кассир уже делает свой документ. Так, тут расходный кассовый ордер. Кассир делает приходный кассовый ордер. Но он уже формирует приходный кассовый ордер для клиента. Что клиент получил от банка сумму. Вот три документа минимум должны быть в процессе, если законно выдать кредит, законно занять деньги. И к этому еще прилагается кредитный договор. Четвертый документ. Раз, два, три, четыре. Ни одного из... вот Есть только кредит договор. Вот этих промежуточных документов нет в бухгалтерии банка. Потому что у вас не кредит, у вас вклад в банк. И когда вы на дату выдачи, еще одно подтверждение, дата выдачи кредита, в кавычках, вы запросите в банке, Дебет с кредитом, табличка, вы увидите, что в момент, когда вы передаете в банк свою бумагу кредитный договор, в банке происходит дебет, приход суммы, допустим, 100 тысяч рублей. В банке на балансе стоит плюс при передаче вами туда Это кредитного в один договора. День, в ну. один день 100 И потом… Минус 100 тысяч, когда вы в кассе вы деньги забираете. Сальдо бульда равно нулю. Кто кому сколько должен. Никто никому ничего не должен. Произошел обмен долговыми расписками. Все. Потому что билет Банка России, есть долговая расписка Центрального банка, которая обеспечена всеми активами Центрального банка. Но только те билеты, которые у вас на руках, у нас всех, сам центральный банк их не принимает как оплате. Вот вы придите с любой купюрой, скажите, вот в законе о центральном банке, статья 30, написано, что данная купюра обеспечена всеми активами центрального банка. Долговая расписка, что центральный банк обеспечивает наполнить эту купюру в 5 рублей. Приходишь говоришь, вот вам ваша купюра, она мне не нужна. Вот стул стоит 5000 рублей, я его забираю. Они не примут. В эту купюру не Дело... они не принимают в оплату вообще каких-либо услуг и вообще как деньги эти купюры потому что они равны нулю потому что существует понятие платежное средство Платежное средство обладает несколькими признаками. Платежное средство. Да, так это, это да, вид деятельности. Это, кстати. А у него тоже нет лицензии Это не лицензия. Вот я могу открыть вот диктераводочный магазин. Ведь деятельность у меня зарегистрируют, продажа а алкоголя, лицензию. а лицензию на ее продажу у меня нет. Потому сколько у них лицензий? Привлечения в mm -hmm. область, размещения драгоценных металлов. Ну, пока вторая. еще, вот, видим, еще вторая есть, сейчас посмотрим вторая. дальше. Привлечения банковские операции. Ну, да, ну, там о кредитах мы это видим, деньги? там очень много. Обратите внимание, что, допустим, мы смотрели, что Сбербанк, там не было... Нет, вообще кредит даже деятельности по выдаче займов и кредитов не было, как здесь. Насколько прочее, а деятельность, да. просто может там больше, всего, там много. А если там подписаны? 24 страницы написано. Нет, это про. Это вы говорите Сегодня про. про... Для... Ну, читайте. Просто операции. А, ну ладно, да, платеж, да, зрителей. Ну, да нормально, нормально, кстати. То есть говорить, что слишком много, что все денежные связки. Да, это да. да. Ну ты ищи про кредиты, про займы и так далее. Может, потом это в списке надо поставить. Списовать. Подпись Есть видеоролик. Есть видеоролик. 5 минут, он может да? это Герб страны. Герб страны на вашей купире есть. Нету, а на монетках есть, да монетках девушка есть. вот первый раз просто как бы вообще первый на раз значит и начали недавно на вывод да, не чадать, потому что вот такие есть? вот мы нет, начали заверть это... на купюре. Нет, Они начали тысяч на монетках. На не, не, не, не, не, не на таких любую купюру. Доставайте ни на одном не написано, что это рубль нет. Российской Федерации. И, и, и, и, и кассового нет, кассира нет. Есть, нет. Есть. нету. Есть тут герб. Это Герб Российской Федерации? Это, Точно, нет, это нет, пара, это нет, нет, они, они недавно начали, да? Они недавно начали. нет, выпускать, потому что информация пошла. нет, нет, нет, нет, нет, нет, года. Это герб временного правительства 1917 года. Так же как российская федерация. Николай, надеешься, там про гербы пока. Давайте. Второе. На именование организации без сокращений полное которая осуществляет эмиссию денежных средств на такой-то территории. Покажите мне на купюре, где написано Центральный банк Российской Федерации. Банк России. Банк России. Сделайте запрос в налоговую и установите, что Банк России такой организации не зарегистрирован. Вам выдают ноль. Нет, факт то, что мы сдаем нольку, покупаем чего-то, за вот что вы платите. Потому что тот человек, которому ты эту бумажку даешь, он ее принимает на веру и все. Ну тебе ты, дать тысяч, ты же как бы примешь, да, в магазине у тебя примет. А если юридически докопаешься, скажешь, подожди, а где здесь? Иди, иди машины, и там еду, и... Мы можем договориться обмениваться вот такими бумажками в виде денег, напишем а, и все. А, Если все, все будут принимать в обществе, то мы ими будем обмениваться, нам не нужны никакие банки. Так устроены потребительские общества. Там есть внутренняя валюта, и люди просто обмениваются по яме. в том, что она не по сути, непосредственно... Государственные деньги как бы... Да. финансовой подвезли. системе государственным день день. деньгам ни к чему не имеет. А, а банки получают получает реальные деньги с Центробанка? Или тоже нет? Он с них что получает? Золото? Кто? кто? Ну, например, Сбербанк. Вот он, он дал нам кредит на 50 тысяч, а ему дали миллион. Миллион в челке. Таких же бумажках. Таких же бумажках. Только Цен... Сбербанк заинтересован. Это приватизация. Вот был первый уровень приватизации когда выдавали ваучеры, такие я же я бумажки, как билеты Центрального банка, пустые, просто навязали всем через телевизор. И что? Кто сгорел? Ваучеры. ваучеры скупили за водку, за копейки, олигархи, и на эти ваучеры приватизировали все производства, и они стали частными. Тогда а тогда, делились, в те времена, мы получали каждый человек бесплатное образование, обучение, командировки и так далее. За счет чего? За счет того, что предприятия были государственными, и они в казну платили деньги, из-за этого платились вот эти все льготы. То есть мы использовали свои ресурсы, на которых территории мы живем. За ЖКХ мы не платили. И сейчас не обязаны платить за ЖКХ, потому что за ЖКХ платится с бюджета администрации. Но с нас еще второй раз снимают, но мы же по умолчанию соглашались. Я сбросил три. Следующее. Фамилия, имя, отчество, должность, подпись лица, который уполномочен. Тот, который имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица на эмиссию денег. Вы будете принимать счет фактуру акт выполненных работ или договор без подписи, без фамилии должностного лица. В работу вообще для себя. Расписку там. Фамилия, имя, отчество, должность, подпись, бухгалтер или кассир, который в кассе выдает в жизнь финансы, ну, то есть в данном бумаг. У нас есть в документах 28 листов, 28 страниц доказательства вот этого пункта, в которых цветные фотографии всех монет, всех казначейских билетов, обычных билетов государственного банка Российской Федерации на территории России с момента появления вообще финансовой системы по сегодняшний день все расписано по ступенькам. Вот тогда в этот период было то-то, вот это то-то, вот этот картинки и каким должностным лицом, царем, монархом, там, президентом эти деньги выпускались, кто это делал. И вы там можете вот это все слечить. На предыдущих до Российской Федерации вот эти признаки все были. Четвертое – обеспеченность. Чем обеспечен билет? Всеми активами Центрального банка данный билет обеспечен. Центральный банк приносишь, говоришь – Поменяйте мне эти 5000 тысяч там, на стул, на принтер. В законе статья 30 о Центральном банке. прочитайте и посмотрите, что. Обеспечен, ну, соответственно, он должен наполнить. Наполните мне эту 5 купюру вашу, он скажет. Так это не наша купюра. Герб не наш. Название организации банка России у нас Центральный банк. А что за документ? В нем нету фамилии, имя, отчество, росписи. Кто вообще эту бумажку выпустил? мы ее не примем вот билет вот этот билет который мы носим в кармане пока еще это есть документ строгой отчетности прям так четко и назвать документ строгой отчетности аналогия в банкомат вы подходите деньги засунули или сняли вам выезжает на белой бумажке чек в котором написано дата сумма номер операции Все. Вы его скомкали, в мусорку выкинули. Это тоже документ строгой отчетности. Он просто фиксирует сегодняшнюю операцию. Все. Это не деньги. По наполнению... Вот еще, Даже да? слово деньги не написано. На... Деньги. В Центральном банке то есть, у них существует да, такое понятие, что это ну, рубли, да, РФ, это безусловная обязательность Центробанка. То есть безусловные, без условий. есть Сегодня вы тысячу рублей можете поменять у них на булавку, например, да? А завтра там, на листок бумаги. ну, грубо говоря, нет никаких условий. Как, так они придумают как они... Нет четкой привязки. Вот были рубли ССР, да? Была четкая привязка. Один рубль уравняется 0,98 грамм чистого пола. Все четко, да? Не подкопается. Нет никакой привязки вообще. Все, нет условий. Вот по поводу гербов. Отличие все-таки есть, да? Российская федерация всегда отличается. Потому что они знают, что если она поставит вот такой, то им придется... По смыслу, если они приняты обществом, если эта культура, еще сейчас, Чтобы повысить уровень правовой грамотности населения. Ну, кстати, это относится к кредитам. сейчас вопрос задали Что вам? не ну, потому что хотя бы потому что... Я сейчас отвечу на вопрос в цифрах. Вы, вы подписали кредитный договор в 50 тысяч рублей со Сбербанком. Первое действие. Сбербанк получил под ваш кредитный договор, под его залог в ЦБ 1 миллион рублей. Кто кому должен? 50 тысяч. Он получил за счет того, что вы ему выдали свой векс. Но это его коммерческая выгода? Нет? Пусть, пусть. Да. Дальше. 1 миллион рублей напечатать, сколько будет стоить денег? 20 купюр по 5 тысяч рублей будет 1 миллион. Умножаем. 200. Ну, 200 там. 200 да да да. На один рубль. Ну сейчас по цены повыше стали 60 копеек. Что там у нас получается? Сколько 260. 320 320 рублей. 220. 220. 220. Это ущерб. В случае невозврата банку одного миллиона. Это его ущерб, который вы ему нанесли, если вы просто взяли у него деньги, сожгли их, потратили, все что угодно сделали. А кого его? Ущерб Центральному банку, да. да. Если вы сейчас вот возьмете на глазах, допустим, у всех, сожгете тысячную пункту, это же его собственность. На видео снимет, да, тысячу рублей. Теперь предъявят только в 60. Нанесли ущерб. На, затраты. Да. на краску, на бумагу Соответственно 5000 рублей минус рубль 60 Получаем 4999 9840 да? Это прибыль С каждой купюры Припечатаны ну, то есть, как объяснить? Вы потратили рубль 60 на то, чтобы купить семена для посадки огурцов. После того, как огурцы выросли, вы продали за 5000 рублей и получили вот такую прибыль. Помимо этого, у каждой купюры есть серия и номер. Вообще вот это называется «сенью то есть это первый вид прибыли, который мы посчитали, 250 тысяч рублей. Теперь вот эту сумму умножаем на 200 купюр, получаем второй вид прибыли. Давайте будем считать так, здесь 950 умножьте кто-нибудь, восемь а, 4998.40 умножить на 200. 4998.40, 2.200. Ну, чуть меньше миллиона. 699.680. 320, да, нет? 999.680. Это то же самое, миллион рублей. Понятно. Серия и номер купюры есть. И когда вы свою зарплату потратили в магазине, приезжают инкассаторы вечером, изымают деньги и возят опять в банк. То есть, если вы огурцы продали и вы потеряли право на их владение, то банк не теряет право на владение своими купюрами. Инкассаторы возвращают их назад. Осознаете? Что вы заработали денег, потратили там время, месяц работали, потратили, и деньги все равно вернулись в банк. Банк не теряет права пользования своим имуществом. Это все равно, что продали квартиру, через месяц пошли опять стали в ней жить. Потом еще раз ее продали, опять пошли через месяц стали в ней жить, выгоняя всех предыдущих владельцев. Можете посмотреть отчет Центрального банка РФ за год. Каждый год. Там есть пункт оборачиваемость, оборачиваемость каждой купюры. Ну, возьмем самую большую пяти5000 она делает товарообороты ну, там, от 6 до 18 раз примерно, ну, возьмем даже 10. То есть одна и та же купюра, в ваши руки вам несколько раз выдают одну и ту же зарплату. Вы одной и той же купюрой покупаете несколько раз продукты. То есть в цикле она то есть двигается за год, пусть совершает 10 циклов. Соответственно, 1 миллион провернулся 10 раз за год, и банк получил 10 миллионов рублей оборот. Это ж прибыль банка вернее если отнять миллион то у него получается прибыль будет 9 миллионов если набернул миллион вот вы допустим бизнесом занимаетесь вложили миллион и за месяц 10 раз у вас все это возвернулось а вы всего же миллион вкладывали а у вас денег оказалось 10 миллионов на конец года соответственно 9 миллионов у вас прибыль правильно то есть, вот банк получил прибыль. Ну, пожалуйста, посчитайте, сколько, кто кому должен. Вы всего лишь 50 тысяч кредитный договор при данной схеме подписали, передали в банк. А банк за год выхлопнул бабосиков. Плюс эти деньги еще в кредиты также раздал. То есть, это мультипликация получается. А еще в тебя полтинник в <свят> Но. <свят> Но он Человек <свят> <Он> <свят> <поспал в> <свят> работает а, месяц, да? да, тратит свои Но усилия, кто физические, да? да? кто умственные, да? а получает, что, то есть, ну, созданная ни о чем, то есть, да, бумага, краска, рубль шестьдесят ну, наполнили Это, это не ну, Вы это наполняете, значит, это как жизнь. только вы получили зарплату, да, ну, вот этими купюрами, ну, вы их сразу же автоматически могу, наполнили. Принципе, не работает, не На, ну, неважно, вы их наполнили своим трудом. Автоматически. Вопрос в другом: справедливо ли так жить? Да. Да. Вот. Не, ну вы Ой, спекли пирожок. Вообще. пирожок спекли затратили булку в их это, мясо. Да а продали мне его уже не по стоимости к мяса, а взяли в три раза дороже за меня. Вы справедливо живете или нет. Почему вы мне взяли с меня муку и мясо, а взяли в три раза дороже за, за этот труд, труд, труд, да, что, что да, вы взяли и включили свой труд. И также, мне и кажется, банк. Покажите мне труп. Покажите мне труд. Я, Я еще пирожок обратно забрал. Да, пирожок. А потом сломал. Покажите, покажите мне здесь труд, труд. Чтобы вы на них купили колбасы и просто ели покажите. Открыть офис и нанять. По сути, не, его, не да вообще ничего. Нет. Это ты ему даешь. Своё здоровье. Да. Покажите мне труд в нажатии на принтере кнопки печатать деньги. Один человек там наш нет, нет, нет, нет, речь идет о банках, то, покупали, то есть где-то просто говорится про печатку денег, они же не печатают деньги Печатает монетный двор по вот этой стоимости. А да, но не банки просто приобретают, а зарплаты, на чем зарплаты. Получается, они знали деньги, но в какие-то расходы, Какие? Ну вот на зарплату те же самые и тому подобное. Расходы соизмеримы с чем? Доходы соизмеримы с чем. И теперь к самому печальному, да? Вот смотрите. Вот это экономика страны. Покажите, что мы все внизу ковыряемся. Также можно с вас идти. Вот экономика страны. Заводы, фабрики, предприниматели, предприниматели, фермеры, там, все, магазины, фабрики, швеи, там. Вот это пусть это будет экономика. Ну, ну определим ее. И центральный банк. Деньги же все равно всегда с центральном банке берутся. Вот начинаем все с нуля. Вот создали страну, центральный банк. Вот создали Российскую Федерацию, да, там? Все. И центральный банк выдал в экономику 10 тысяч рублей. Он же их занимает другим банком. И там занимает на месяц, на два, на три. То есть центральный банк под залог вашего кредитного договора он занимает деньги. По этой ставке сейчас 11% на процентов. Учетная ставка. Не, учетная ставка по ней занимает и давайте посмотрим вот влили деньги ну представим что на 12 месяцев заняли 10 тысяч на всю страну ежемесячно нужно возвращать по 20 процентов 20 процентов вернуть нужно 12 тысяч да? ежемесячно на 12 месяцев по 1000 рублей правильно же все вот экономика у нас, это я показываю, от чего мы бедно живем, колом все стоит, нет продаж, нет развития в экономике. Проходит месяц, у нас только есть 10 тысяч рублей, они напечатаны, все. Нам нужно в центральный банк вернуть долг, касать. Откуда мы его берем? Вот отсюда с 10 тысяч. Мы в центральный банк раз унесли тысячу, и у нас в экономике осталось 9. На следующий месяц мы еще 1000 в центральный банк возвращаем, в экономике 8. На 10 месяц в экономике ноль. Кризис, дефолт, инфляция. И плюс мы еще должны два косаря. А это у нас забрали фабрика, бизнес, какое-нибудь министерство юстиции подчинили под себя. Это и есть приватизация только другого порядка, которая была э, в Горбачевские времена. Это только была первая приватизация. Второй раз же она уже не получится, славучерем, потому что люди научены. Поэтому это банковская приватизация, только она многоуровневая. Я вам всего лишь несколько уровней показал, как вот эта прихватизация происходит. По нашему молчаливому согласию. И вот смотришь на улицу, машины ездят, здания, квартиры, все вроде строится. Оно чье, в собственности чье? Банкиров. Но не тех, которые в банке работают, Эти люди тоже ни при чем, они на зарплате работают. Даже управляющие банки на зарплате работают. А собственников банка. Вопрос был, как из этого выйти? Если вы попали в ситуацию, когда нет выхода, выйдите через вход. Далеко, по-моему. Нет, все просто. Мы же в начале встречи подсказали, рассказали. Нарушение, начиная. Вот берете, заказываете выписку на свой банк, проверяете, имело ли лицо, которое заключало с вами кредитный договор, его подписывать. Если лицо не, за, не имело подпись, подписывать, все, договор ничтожен. И сам кредит договор ничтожен. Все, Значит, равен При этом, 0. если вы платить, мы не прав. Почему? Потому что мы это не говорим. Почему мы не правы? Вот, кстати. Я же объяснил. Вам деньги никто не давал. При этом ты в суд, суд на тебя подает, ты в любом случае остаешься должен. Суд подает? Нет, банк подает на тебя в суд, допустим. Не факт. Ну, в основном подают. Ну, если ты если бездействуешь, подаю. да. Если что, бездействуешь. Если ты бездействуешь, ты бездействуешь. Если ты вовремя начинаешь всю переписку с банком, я вам сейчас расскажу всем и под камеру один секрет большой. Я знаю, когда люди вовремя начали, и в любом случае, не так. Рассказываю большой бесплатный секрет. Впервые в жизни за два года я его публикую. Даже многие правоведы его не знают. Вы открыли счет. Пусть он даже лицевой. 408, какой-то там, 3, 4, 64. У вас начались взаимоотношения с банком. К этому счету привязан программный алгоритм. Формула. Одно умножается на другое, делится на четвертое. И... Из этой формулы ежемесячно на вашем счете появляется в определенную дату к этому календарю, что привязано,